Хорошо. Это то, для чего я тренировался все это время. Я не позволю Сэмпайер разочароваться во мне. Так, что тут у нас? Найти повторяющееся число. Найти повторяющееся число с учетом массива нам, содержащего n плюс одно целое число, где каждое число находится в диапазоне от одного до n включительно. И это доказывает, что хотя бы одно повторяющееся число должно существовать из-за принципа Эчей. Конечно. Предполагается, что из-за детского принципа, что есть только один дубликат. Но числа, они могут повторяться не один раз. Мне нужно найти повторяющееся число. Хм. Я понял. Если числа будут отсортированы, то повторяющиеся числа будут соседними в отсортированном массиве. Линейная сортировка и линейное сканирование сделают свое дело. <звы> как и ожидалось. Я догадывался, что это не может быть так просто. Но вы что, думаете это остановит меня? Ты недооцениваешь меня. У меня нет выбора, придется использовать свое секретное оружие. Знаменитый хешмап – одна из самых мощных структур данных для упрощения работы. Она использует поиск постоянного времени. Тем не менее, использование хешмап требует, чтобы я увеличил уровень своей мощности, поэтому мне нужно носить их, чтобы подавлять, контролировать свои силы, если они вдруг выйдут из-под контроля. Также мой врач сказал мне носить их для лечения моего запястья. Но они... подожди. Это задание слишком сложное. Я слишком слаб. У меня закончились идеи. Я не могу решить эту простую проблему. Как я могу быть настоящим инженером? Как я собираюсь попасть в google Кусок! Похоже, тебе нужна помощь. <связь> <связь> Эта проблема... ...банальна. О боже, какой он крутой! И куртка у него такая большая! Решение линейного времени и пространства константы требует и черепахи Флойда и зайца простого обнаружения цикла. Простой алгоритм, при котором один указатель перемещается в два раза быстрее, чем другой. Как только они встретятся, мы сможем вернуться к точке, где начался цикл. В этом случае значение массива похоже на указатель, указывающий на индекс массива, который в нашем случае похожи на узлы, потому что каждое число от 1 до n значение должно указывать на действительный индекс. И поскольку существует дубликат, число будет в цикле. Цикле, найди этот цикл и ты получишь свой ответ. Чего ты ждешь? Пиши сам. Сеньор больше не программирует. Мой врач сказал, что не нужно этого делать из-за моего запястья на руке. Оно работает! Как ты стал таким умным? Потому что я гангстер.